В честь дня рождения Казанского федерального было принято решение организовать праздник для сотрудников университета в виде игры квеста. Цель которого заключается в том, чтобы еще раз вспомнить историю нашего университета, еще раз понять, насколько грандиозна эта история, насколько интересно, и прочувствовать этот день рождения, да, можно сказать, на себе. Старт, Дан держа в руках задание, участники квеста отправились разгадывать загадки, которые приготовили для них сотрудники музеев Казанского университета. Узнать, какое время показывают часы, стоящие с кабинета ректора в музее истории, собрать вольтметры и отыскать африканцев в этнографическом музее. Это далеко не весь список, что выполняли и угадывали участники квеста. Я очень рада, что музеи наконец-то начали раскрываться с другой стороны. Сейчас на них не смотрят, как на собрание вещей древности, а конечно, как на то пространство, в которое можно приходить, в которое можно участвовать в таких я очень рада, на самом деле, что квесты начали проводить нас в университете. Ключевую роль в игровом процессе играли решение головоломок и задач, требующих от игроков умственных усилий. Участники проверили свои знания в области физики, химии, истории, литературы и даже узнали для себя что-то новое. Посложнее было собрать батарейку, и Сережа узнал, что у нас, не батарейку, открыл мне итальянец, кто там, Гальвани. Да, на самом деле ее открыл Воль. А на самом деле ее открыл Воль. Сложно, что еще было? Сложно было определить минералы, назвать их. Там несколько разных музеев, которых раньше не было. Очень было здорово. Самое сложное было, это, конечно, поиск африканского графическом музея. Мы даже не ожидали, что есть некоторые места в университете, которые мы впервые увидели к своему стыду. Мне кажется, сложнее всего было в музее Завойского. Потому что вопрос там на знание физики. Это непросто. Награждение прошло в музее истории, где всем участникам вручили памятные и сладкие призы. Победителями стала команда Писаки из Департамента пресс-службы информации КФУ. Горящие глаза и стремление к победе именно это отличало их от других команд. Но остальные участники не расстроились, ведь сегодня они обрели гораздо больше новых знаний, сформировали коллектива и просто хорошее настроение. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.